А перед началом этого видео хочу посоветовать вам подписаться на канал Страна Лошадей Horse Island. На нем вы найдете видео по Старстейбл и другим играм о лошадях. На канале присутствуют покупки лошадей, рубрика «Помогу подписчику», видео о духовной езде и розыгрыш. Буду очень благодарна, если вы подпишетесь на этот замечательный канал. А теперь, приятного вам просмотра! Всем привет! С вами, как всегда, Маша, и сегодня мы будем опять покупать лошадь, которая выберет нам колесо удачи, или как я там это называла. Ой-ой-ой, полезно, кто меня просил. Ну, короче, давайте я прокручу колесо, и потом я вернусь, и мы пойдем покупать прокрутила а нам нужно ехать на рынок и в принципе знать ничего. Я рада то, что выпал старший о год давно мечтала в пятнадцатом году. Да, я Вот именно об этой масти мечтала. И знаете что? Я не знаю, это меня счастливая цифра или что? Но у меня опять до 7 раз. Лошадь выбирать, Теперь 7 раз нажимать. <смех> Ладно. Так, не запомнила, как в каком он слоте находится. Нет, не очень хорошо. Нет, сейчас по памяти вспомню. А тут не, нельзя выбрать, ай-яй-яй-яй. А, а, а, а, Ага, угу. далеко на седьмой. Сейчас кто то скажет, фу, старая моделька, фу. А ничего еще хорошо, не то что то, что я его хотела, а сядем-то скинули и у меня останется больше денег. Это везение. Давайте на англичан больше скинули. Ну блин, на ну, что сделали с их ногами, на ну, что это такое? Ну, зачем их поставили в воздух, Ну что это такое? Вы же помните, я Фёрта тогда показывала, что с порошковым сделали. Ну вот что сделали? О боже. Так. На кого ты у нас, собственно, похож? Ой, ребят, давайте я на ускорение поставлю с музыкой. Я не знаю, что здесь говорить. Сейчас появятся какие-то очень странные ассоциации. Поехали. Ребят, надеюсь, что ничего не поменяла. Я, видимо, какая-то больная. Я же когда ехала, сказала тоже 7 раз, нужно нажать. Всё, какое еще ускорение? все давайте. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Малиновую любовь. Нет, нет, такая такая хорошая лошадь. Нет, нет. Нет, я тут мечтала купить. Нет. Нет. Нет. Нет. А есть малиновая. Блин подходит но... но не малиновый тогда с принцем повезло стинкером вот это вот нет ну но... какого черта почему-то не на английском какого черта ты малиновая любовь мне кажется она говорит нет ну прости такая уж судьба мы ж честные в видео не прям. Ну пойдемте смотреть нашу лошадку бедную малинового любовь. Как это вообще нужно говорить? Не важно. Ой, ой-ой-ой. Ой, это -ой -ой. Ой, красота! Наслаждение. Ой, я даже не слежу, что я переключаю. Слава Богу, это было здесь. куда бы все поставить? Вот сюда. Боже, я тебе раньше не считала. Дора, простите, я глупая. Да, как всегда глупая. Ну какая это подходит? Не, Давайте посмотрим ваш проческу у меня. И зачем краска? А, надо было еще проческу, то выбрала там рандомно но нет, это слишком, жирно что-то. Раньше это было так модно менять. Блин, вот мне нравится именно Мастер. Она круто смотрится. У новых вот такого нет, к сожалению. Привет, Даша. Привет. Привет, Настя. До свидания. Я куда-то еду. Ну, в принципе, их... Нет, здесь с вроде бы не ломали трошу, но Или я уже привыкла? Я не знаю. Нет, я не очень счастлива, что это купила. Но, правда, перческу по если бы так так сладенькую. Вот, с такой. Но... Да, нет, нормально. Ну, ладно, ребят Это видео подходит к концу. Если оно вам понравилось, это была звезда. Нет, у меня косоглазие. А если оно вам понравилось, не забудьте поставить лайк и подписаться на мой канал. Всем огромное спасибо за просмотр и пока-пока. Да, -пока. я не. монтировать видео. О боже мой.